топливо подается в первую камеру. В первой камере происходит первая стадия окисления топлива. То есть опилы которые сюда поступает, здесь за начинает разгораться. Температура где-то 600 670 градусов. После вторую камеру определенного количества времени топлива переходит в вторую камеру Но они походу, идентичные да Но они идентичные процесс то же самое такой же процесс завихрения. частицы все находятся в состоянии после определенного времени все топливо и вся эта смесь вступает в последнюю камеру тут регулятор воздуха да? да, это регулятор воздуха именно с помощью их частицы поддерживаются в звешенном состоянии вихревой газогенератор И, соответственно вихревые процессы там. а к третьему барабану? вот, на после одном. поступает в третий, где уже на заключительной стадии происходит отделение всех Залы, там, ну, и уже непосредственно с этой камеры проходит mm. Газ. Понятно, что там частицы залы там присутствуют. Самые мелкие. Так, зольник. Зольник, да, вот. Отсюда происходит выгрузка залы. Сопроводим с интервалом. Ну это в процессе наладки. Она автоматически будет. Ну она да. автоматически будет. Там, с интервалом 15 минут, там, минуты работы. Ну, зависит от топлива. Посмотрим подачу воздуха. Подача воздуха. А Насколько он стоит? На 11 тысяч паскалей. А движок на киловатт на сколько? Движок 5 и 5 киловатт. Ракушка 20. Ракушка двадцатка, да? А, ракушка, ну нет, ракушка, ну, 11 несколько а производительность, нет, не скажу, по-моему, 40 кубических, 4500 кубических. Вот для приборов, Можешь, я ну, смотрите, и пойдем за шнек еще расскажешь. Да так, я Вот так вот, да, ничего не, не дошло до меня. Ну, шнек. Вот примерно, вот движок вот, вот сейчас, происходит... вот сейчас поставили. Ну, да, да, да, на нем будет стоять частотник. Ага. Ну, мы могли регулировать количество оборотов. Uh -huh. Изначально ну, количество оборотов, когда ты будешь запускаться, тебе нужно ну, определенное количество топлива загрузить. Uh -huh. Потому что если его на полном случае там по 30 оборотов в минуту получается, этого будет много. Вот. Топливо поступает из бункера, там стоит смеситель, и он его постоянно перемешивает. То есть ну, топливо чтобы не осело. Когда он поступает сюда, шнек ее надевает, там стоит специальная пружина ну, как бы Создает давление, чтобы газы, которые в газогенераторе, не выходили обратно И пойдем, вот, расскажешь, вот. за бункер засаду ну, В принципе, там все просто Я не иду про объемы а, Объемы? Ну, а а? это сейчас просто объем ну, минимальный для первого пуска Здесь еще будет вторая секция сверху устанавливаться. У нас общий объем какой будет? Общий, исходя из его расход топлива, тонна в час. Ага. Ну, смотря что, чем будет топить, Там, насыпная плотность топлива, насыпная ну, Лужбой, наверное. Всего скорее будем топить семечки. Возьмем еще в горелку, посмотрим, загну видео, сделаю. Понятно С горелочкой Они все очень весело Горелка на низке. Средний будет приходить